Так уж вышло, что есть дети, а есть взрослые. И обычно мы вместе живем в семье. А зачем же ребенку взрослый? И сколько много мы слышим обид в адрес родителей. Однако я работала с детьми, у которых нет родителей. Что-то я там особо счастливых детей не видела. Более того... Дети все до единого не дотягивали в развитии. Они все были развиты на несколько лет назад. Это была достаточно серьезная задержка в развитии. Просто отсутствие материнской любви. Очень часто проблем со здоровьем у этих детей, кроме психики, не было совсем. Так вот, зачем же ребенку взрослый. Что делать взрослый для ребенка? И есть у меня поговорка, ребенком, ребенку без взрослого не обойтись. А ребенок ⁇ это человек, который пришел в этот мир. Он приходит чистый лист бумаги, как часто мы говорим. А, и поэтому ему нужен сопровождающий, который расскажет ему, что можно, что нельзя. Как стоит поступать, как не стоит поступать. Таким образом, взрослый человек, это человек, который передает культурные и исторические устои и опыт молодому поколению. С определенного возраста это делает не только один-два взрослых, которые есть в семье, но и есть так называемые социальные институты, которые воспитывают человека многие годы. Школа, институт, техникум и различные учебные заведения. Другой вопрос, что эти заведения, конечно, тоже оказывают влияние на человека, но больше всего... И как нужно делать, говорит родитель. Если у ребенка родитель говорит, делай, что хочешь, для ребенка это очень сложно понимать. Он не понимает, что такое все. Он не понимает, что он хочет. Более того, он не понимает, что он должен хотеть. Однажды я слушала в автобусе рассказ одной бабушки, которая приехала с внучкой на дачу. И когда она начала бегать, ее внучка, то бабушка говорит, "Так туда не бегай, здесь не ходи, тут не топчи. Девочка, недолго думая, подошла и честно спросила бабушку, бабушка, а что можно? Тогда бабушка поняла, что она запретила все и сказала, господи, деточка, делай, что хочешь. Вот теперь давайте на этом примере разберем три типа воспитания. Первый – авторитарный. Это не делай, то не делай, все не делай. знаете, самое удивительное, что ребенку в принципе этот момент понять. И здесь ребенок поступил соответствующим образом. Он понял, что нельзя и пришел узнать, а что можно. Потому что одно дело – не делать что-то, а что-то же надо делать. Вот она и спросила у бабушки, а что можно делать. А бабушка что-то решила, и она повела себя как попустительский родитель. То есть название соответствующее «попусту». Да? То есть взрослый, который разрешает ребенку все, и тогда у ребенка все дозволенность, и он берегов не видит, он не понимает на самом деле, что можно, а что нельзя. И тогда он начинает своим поведением проверять, что ему можно, а что нельзя. Отсюда, собственно говоря, и берутся дети проблемные которые начинают доставать родителей, издеваться, по мнению родителей, над ними. То есть, меня бы в покое оставили уже сколько можно. Вот ты специально что-то делаешь. Дети это делают не специально. Это та стратегия, которая записывается потом у ребенка. Он активно проверяет и выясняет, что ему можно, что нельзя. Если ему не сказали правил несколько раз, соответственно, ему нужно это создать самостоятельно. И тогда он начинает вытворять. Он делает одно и получает обратную связь. Взрослые спокойно к этому относятся или его ругают. Он делает еще другое и выясняет, это можно делать или это нельзя делать. Собственно говоря, как когда ребенок что-то делает, он говорит, ой ой, -ой это нельзя Ребенок тоже понимает обратную связь. Так делать нельзя. Он может еще раз попробовать проверить, точно нельзя или все-таки можно. Потому что иногда, что детям тоже крайне сложно, сначала родитель говорит, что я тебе не куплю эту игрушку. Но ребенок покапризничал, потопал ногами. А не для Господи сказал, ты меня не любишь. И родитель еще поверил в это. И тогда игрушка покупается. И тогда ребенок думает, так, ну, в общем-то нельзя, но когда я делаю вот это, это, это, то можно становится. Соответственно, он вырабатывает правила поведения. Соответственно, когда он что-то хочет, нужно поплакать, потопать ножками и будет тебе счастье. Никто не узнал своих супругов в этой всей истории, потому что эти стратегии остаются на всю жизнь. А есть, кроме вот таких видов воспитания, есть еще демократический тип, когда у ребенка есть, можно выразиться, настоящий взрослый, который действительно несет ответственность за ребенка. Ему не все равно, что делает ребенок, как он это делает и какие последствия из этого выходят. И таким образом... Родитель знает, что можно разрешить ребенку, а что нельзя. И здесь он действует в интересах ребенка, а не своих, потому что взрослый человек, естественно, он начинал с детства. То есть мы детьми были. И это наша задача – понимать ребенка, думать, что ребенку нужно, а не задача ребенка понять нас и сделать так, как нам хорошо. Да, дети играются в эти игрушки, они хотят порадовать маму, они хотят получить обратную связь, они хотят получить благодарность от родителей. И всеми способами стараются сделать это. Но некоторые родители настолько заняты собой и своими делами, что они просто не видят этих потуг детей. Конечно, это же детские потуги. Это же не то, что бросается в глаза. Это же не то, с кем нам потом доживать старость. Хотя на самом деле так и есть. И есть у меня такая фраза. «Не бросайте детей, когда они не бросят вас». Если ребенок не чувствует, что вы его любите, то тут вопросы к вам. А вы умеете любить? А вы знаете, что это такое? Или вы считаете, что если вы мама или если вы папа, то этого вполне достаточно? Поверьте, нет. А достаточно большой опыт работы с людьми. Как правило, мы с этого начинаем консультирование, когда вытаскиваем из людей искусственные органы в виде сердец, еще мозгов, еще чего-то. Когда жизнь в виде пластикового желтого шарика все не настоящее и заменяем это настоящими вещами. Понятно, что вытаскиваем, я сейчас утрирую, и это очень хорошо и плодотворно работает на благо семьи. Ребенку без взрослого очень тяжело, потому что если он вступает в такие отношения, когда взрослый так себе, ребенку приходится быть взрослым. Первое, он перестает доверять взрослым людям, он вообще перестает доверять миру, потому что начиная лет так, с 18-20, а то и всех 15, вокруг-то больше взрослых людей. Соответственно, весь мир так себе история. И второе, он решает, что он главный и что от него зависит, как семья живет, что делать и как жить дальше. Тогда ребенок получается в раздрайве. С одной стороны, я взрослый, я сейчас тебе скажу, как делать и что делать. Он посмотрел на взрослых людей и решил, что вот если он так же делает, то он взрослый. Как мы часто видим, ребенка, который чуть вперед ушел от мамы, это гордо поднятая голова, какие-то еще жесты, он изображает взрослого. И второй момент, куда попадает ребенок, он очень хочет быть собой, он хочет быть ребенком. И настолько хочет быть ребенком, что иногда это желание возникает у людей в гораздо более старшем возрасте, чем 2-3 года, 5-7 лет. Да? И у нас вот это желание поиграться, желание э, поразвлекаться, желание вот это всемогущество, еще каких-то вещей возникает э, в совершенно другом возрасте, особенно когда мы начинаем работать с собой, и тут выясняется, что у нас есть часть, которая фрустрирована все это время была, и тут, наконец, ей дали возможность побыть ребенком. Начи... Ребенок, который балованный, да, он начинает вытворять. И тогда наша творческая детская часть, она не творит, она вытворяет. И вытворяет обычно то, что мы называем проблемой взрослого человека. Так вот, ребенку без взрослого крайне тяжело он очень хочет видеть взрослого человека рядом. Ребенок не умеет читать вас паспорт, он не понимает, что по паспорту вы взрослый человек, он не понимает, какие у вас достоинства, какие недостатки. Он понимает только то, как вы с ним коммуницируете. Он понимает честность, он понимает правила, он понимает то, что вы делаете и то, что вы говорите. Задача взрослого – понимать ребенка. И делать ребенку хорошо. И это хорошо, это не только про похвалу и не только э, погладить по голове. Э, хорошо это так, чтобы из этого ребенка вырос хороший человек в дальнейшем. Соответственно, да, система запретов, да, система развития, да, система разрешения, да, система баловства и тому подобного рода вещи. И не одно вместо другого, а это вместе полный комплекс. И мы сейчас говорим о том, что если у вас есть ребенок, то вы лучший родитель для него. Только мать знает, что ребенку нужно. Пользуйтесь этим, когда вы хотите что-либо сделать. Не бабушка, не отец, не врачи, не даже я. Мать это вы. И вы знаете, что вашему ребенку нужно. Сделайте то, что ему нужно. И пусть будет счастье в вашей семье.